Хочу быть музыкой, к которой ты привык, Что в трепетной душе звучит ночами, Что нас хранит от горестной молвы, Стать ангелом, летящим за плечами. Хочу быть сердцем, робко постучать До сердца твоего на ранней, Иль с нежностью обняв закатный час Стать самым в мире искренним желанием. Хочу быть небом в радужных мечтах, Бриллиантами росы на травах в поле, Дождинками, что пляшет по листам, Стать волею твоей и неволей. Хочу стать снегом, падающим вниз, Что тает на протянутых ладонях, Присесть голубкой сизой на карниз И прятать грусть от взглядов посторонних. Что наша жизнь, всего короткий миг, Пред долгую дорогой в неизвестность, Почувствовать музыкой, к которой ты привык, Среди ярких звезд, светящих в тьме небес.